Ты что там делаешь-то полчаса уже в телефоне? Кого рассматриваешь? Любовника себе еще. Че сдурела что ли? Какого любовника? Я че? Ты че? Ты как поезд. Какой поезд еще? Ты что несешь-то, блин? Потом, потом. Потом, потом.